Всем здравствуйте! Видео с теплицей китайского типа. Вот посмотрите, что у нас начало получаться. Начинают помидоры краснеть. Уже ящиков 10-12 сорвали. Вот посмотрите, какие результаты. Вот верхние какие порки примерно для сравнения ножницы В общем пока всем довольны уже пробовали вкусные очень-очень душистые помидорки получились хоть и тепличные вот что наши труды и старания превратились так скажем садоводов учеников которые учились все делать по ютубу делали первый раз ну, смотрите результат в принципе по роликам я смотрел примерно то же самое видел вот такие же результаты думал блин хорошо бы если бы у меня также получилось бы ну вот смотрите, примерно так же и получилось. К чему стремился, то и добился. Если у кого-то есть замечания, говорите, конечно. Что-то мы можем упускать. Ну, вроде. Вроде смотрите, только нижние листья не убираем. Но. Ну, времени нет и средств нет на эти действия. Ну, они, как видите, краснеют и так довольно таки хорошо и с нижними листьями и неплохие помидорки, мощные, здоровые. Кисточка созревается поднять Видите, какая огромная там висит. В принципе, я вам наружный ряд показываю. Вот, Смотрите, внутренний ряд. Такая вот красота получается.